События как разворачивались? Позвонил мне мой промоутер, один из моих промоутеров Кирилл Пчельников, он сам россиянин, москвич, и вот говорит, что поступают такие предложения, побоксировать с Поветкиным, как ты на это смотришь? Я сразу же дал свое согласие, сказал, что да, я готов. И я ему и раньше говорил неоднократно, что я готов боксировать с любым соперником, а тем более с Сашей. Это был бы хороший опыт для меня, Саша хороший боец, олимпийский чемпион, много боев у него и на профессиональном ринге. Ну и был бы хороший поединок. Ну и он сказал, что будет вести переговоры вот с Рябинским, с руководством там, кто организовывает эти все поединки. Ну и вот. По всей видимости, не удалось договориться об этом поединке. Ну а на высказывание Рябинского, там, что надо заслужить поединок, то в принципе этим самым высказыванием человек просто показывает свою неосведомленность в боксе, потому что на данный момент рейтинг мой личный выше Сашинова. Поэтому... Почему бы нам вместе не побоксировать? Ну, хозяин Барин, как говорится, потому они, он боксирует Саша, в снова в Москве в свои последние. Бои, и поэтому они приняли такое решение, что вот, будут искать другого соперника. Но, по моим данным, они рассматривают Мануэля Чара. С ним, наверное, будет все-таки поединок. Ну, а там посмотрим.